Привет всем! Меня зовут Екатерина Клопенко. Я записываю сегодня для вас совершенно новое видео, как размножить Google Chrome при изменении настроек в Google. То есть настроечки в Google сейчас маленечко изменились, и сама система размножения Google стала совсем другая. Итак, мы находимся в последнем Google. Вот у меня 39 штук, я зашла в 39 Google. Что будем делать? Как обычно, нажимаем на три точки: настройки управления Google Chrome. Находим настройки. Сейчас они у нас загружаются. И вы увидите, что настройки сама вот страница настроек у нас совершенно изменилась. Дальше, чтобы создать 39-й Google, нам необходимо Управление другими пользователями. Нажимаем на стрелочку. Начинается загрузка всех пользователей, которые у нас есть. Вот таким вот образом они у нас выскакивают. И внизу у нас есть «Добавить пользователя». Мы нажимаем «Добавить». А можем оставить тут как раз вот наше имя, как мы обычно раньше да, вводили. Допустим, пусть будет «Пользователь 39». Обязательно ставим галочку Создать ярлык этого профиля на рабочем столе. И, как всегда, нажимаем Сохранить. Идет сохранение пользователя. Сейчас мы посмотрим, что же у нас в итоге по истале. Так, сейчас маленечко сдвинем запись. Вот 39-й пользователь у нас появился. Сейчас мы его найдем на рабочем столе. Давайте все свернем и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Так, 38-й. Вот, наверное, это он. Вот, да, вы видите пользователь 39. Вот таким образом, в общем-то, мы продолжаем размножать Google. Просто изменились небольшие настроечки в самой системе Google. Вот и все. А так, в общем-то, мы нажимаем два щелчка, и наш 39-й пользователь система откроет. Что ж, большое спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк, если я вам была сегодня полезна. До новых встреч!